Всем привет! На связи компания АТАС. Меня зовут Владислав Шевченко. Сегодняшняя тема обзор индикаторов платформы АТАС. Цель сегодняшнего вебинара разобрать доступные индикаторы объемного анализа, также технического анализа. Сделаем краткий такой экспресс обзор, чтобы показать, что доступно и в общих чертах описать для чего это нужно. Будем стараться не затягивать. В чате присутствует специалист техподдержки, он ответит на возникшие вопросы, а я не буду отвлекаться на чат и буду двигаться по плану вебинара. Для того, чтобы нам получить доступ к индикаторам, нам нужно для начала открыть график. И в верхней панели есть меню индикаторы, либо правой кнопкой на графике щелкаем и получаем доступ к индикатором. Индикаторы делятся глобально на две части. Первая это технические индикаторы. Вторая часть это раз, разный набор индикаторов анализа биржевых сделок. Будем двигаться по порядку сверху вниз и сразу в самом начале я хотел показать функцию алертов. В некоторых индикаторах доступна настройка «Алерты». Здесь можно установить галочку э, «Алертов». И в главном меню, если вы установите здесь «Алерты», перейдете в главное меню. в во вкладке «Домашнее» есть «Алерты». И вы сможете, э, зайдя в настройки, настроить и подключить алерты, которые будут приходить в telegram бота либо вам на указанный email. Есть в базе знаний подробная инструкция и есть видео как подключить, как настроить алерты в Telegram и email. Мы эту ссылочку отправим на почту и в описании к данному видео будет также продублирована ссылка на инструкцию. Поэтому важная функция для тех трейдеров, которые не могут постоянно следить за графиками, но нуждаются в получении сигналов и вовремя реагировать, чтобы вовремя на них реагировать. Итак, вернемся снова в индикаторы и пойдем по порядку. бар Volumes Filter – это индикатор, который подсвечивает необходимые фильтры например объем кики дельты бит или аск отдельно К примеру если вы хотите найти э, дельту скажем э, отрицательную минус 100 а, так как у нас здесь стоит э, минимум и галочка снята то есть будет искать э, алгоритм дельту от минус бесконечности до э, минус 100 это максимум э, который будет в этом алгоритме стоять и вот вы видите оранжевыми э, оранжевым цветом выделены свечи в которых дельта была минус 100 и меньше минус 100 минус 200 и так далее. Таким образом, вы можете, не занимая места на графике лишнего, подсвечивать себе необходимые объемы прямо, прямо на графике. Далее у нас идет индикатор бидаск, он показывает отдельно беды, отдельно аски. В виде гистограммы вы можете визуально определить, где и сколько был перевес покупателей или продавцов, также посмотреть соотношение, то есть где сделок в принципе было больше, где меньше. Есть индикатор Volume, который показывает суммарный объем в каждой свече. Это всем привычный индикатор. Здесь есть фильтры, можно выбрать тип по объему или по тикам, можно установить раскраску по дельте, а не по закрытию свечи. Есть индикаторы дельта и кумулятивная дельта. Сейчас лишнее поудаляем, дельта показывает перевес покупателей над продавцами, либо продавцов над покупателями. Имеется в виду агрессивные продажи, агрессивные покупки. Если здесь идет красная красная гистограмма вниз здесь больше было агрессивных ордеров на продажу перевес был минус 865 кумулятивная дельта это вариант отображения дельты только свечи склеены гистограммы склеены и показывают изменения дельты не просто в каждой свече но еще и в динамике вы можете смотреть в целом где был какой перевес покупателей либо продавцов в настройках в дельте можно там минимизировать отображение добавлять фильтры можно установить вот таким образом кумулятивная дельта у нас может быть в разных тоже отображениях в виде линии в виде баров и также может быть сессионная дельта которая обнуляется каждый каждую торговую сессию, либо общая кумулятивная дельта, которая отображается сначала с начала истории, которая загружена на графике. Volume on the chart ⁇ это индикатор, который дублирует, в принципе, индикатор Volume, но он расположен непосредственно на графике, и тем самым он не занимает лишнее место в этой панели, а просто приклеен и поверх, поверх графика цены будет отображаться. Здесь тоже доступны фильтры, можно выбирать режим Volume или TX. И, естественно, в каждом индикаторе присутствуют цветовые настройки. Далее идут индикаторы кластеров, профиля объема и производных от профиля объема начнем мы с кластер сёрч это самый наверное мощный или по крайней мере один из самых мощных доступных индикаторов в атасе здесь множество фильтров можно выставить фильтр по бедам по аскам, по дельте по сделкам по времени задать минимальное максимальное значение установить перевес бедов или аска в процентном соотношении, либо указать конкретно какое-то значение, там, например, 100 или минус 100, и индикатор будет определять... Так. Минус 20. Ага нужно добавить индикатор двойным кликом в нижнюю панель чтобы он активировался и здесь уже управлять различными фильтрами и на настройками также есть выбор баров например искать кластера только в медвежьих свечах в бычьих объединять бары для того чтобы склеивать ценовые уровни либо по горизонтали либо склеивать ценовые уровни по вертикали и отслеживать кластера в диапазонах тут по расположению цены где искать кластера минимальная средняя сделка максимальная средняя в общем очень много различных настроек можно управлять визуализацией делать кластера больше меньше менять цвет менять графическое отображение и также вот установив галочку alert при настроенных алертах все кластера которые будут появляться на графике они будут дублироваться вам на почту либо в telegram таким образом они выглядят можно поменять отображение и искать необходимые вам суммарные объемы есть индикатор big trades Многие могут путать и не, или не понимать разницу между кластер Search и Big Trades. Big Trades ⁇ индикатор, который по сути вытягивает из ленты принтов сделки с фильтрами, которые вы установили. Например, вы поставили минимальный объем 100, значит все сделки объемом 100 контрактов и выше из ленты принтов будут отображаться на графике. Те, что меньше сделки, они отображаться на графике не будут. Кластер-сердж ищет э, суммарные объемы по кластерам во, во всех свечах, то есть по результату закрытия или в процессе формирования свечи он складывает биды, аски в зависимости от э, настроек. То есть кластер э, он показывает больше суммарный, объем либо другое значение Big же работает непосредственно с лентой принтов и с агрегированными кумулятивными сделками либо с дробленными следующий индикатор это кластер статистик он предоставляет очень много полезной информации о каждой свече при добавлении на график вы видите что здесь появляются в кластерах Таблица внизу и есть тут отдельно аски, беды, дельта, дельта деленная на объем, здесь процентное соотношение, числовые значения, там, сессионные объемы и так далее и тому подобное. И здесь также идет еще градиентная подсветка, которая покажет вам визуально, где были такие экстремальные всплески там, либо дельты, либо объема, это будет видно в контрасте. Поэтому, если вы анализируете кластера, вам пригодится, возможно, этот индикатор. Обратите на него внимание. Есть индикатор Dynamic Levels, но мы начнем, наверное, с TPO and Profile, потому что Dynamic Levels и Maximum Levels – это как бы производные от профиля, то есть от горизонтальной гистограммы. Тоже очень множество настроек, очень много настроек имеет индикатор TPO and Profile. Здесь у нас есть возможность использовать как объемы, либо дельта, либо Ask, то есть разные типы профиля. Можно по трейдам, по времени выставлять фильтры. Можно установить период, какой вам необходим. Вот, например, каждые полчаса будет строиться профиль на графике, вы видите сейчас на экранах, и он строится по объему. Можно установить, например, по дельте, и вы будете видеть на каждом ценовом уровне перевес. Для такого профиля есть свои настройки например здесь цвета профиля есть максимальный уровень который можно задать по объему тоже по дельте и так далее установить цвет написать что вы хотите value area это зона стоимости и настройки этой зоны стоимости для каждого периода есть также фильтр он находится внизу если вы его установите и зададите значение то у вас отдельно еще подсветятся в профиле уровни, которые соответствуют выбранным вами значениям. Это а, все, что касается профиля объема, но есть еще а, TPO. TPO это Time Price Opportunity. Его также называют классический рыночный профиль, который отображается буквенными а, значениями. И сейчас мы установим диапазон какой-нибудь, к примеру, четырехчасовой. И для него э, действуют свои настройки для этого режима. Если вы вообще не знакомы с классическим маркет-профилем, э, то почитайте или посмотрите видео Стедлмайера, э, Далтона. Это такие э, мастодонты работы с классическим маркет-профилем. А также у нас на нашем блоге есть ряд статей, написанных с интерпретацией вышеупомянутых трейдеров и авторов. Мы ссылочки на эти статьи также продублируем, и вы сможете более подробно разобрать, что означает этот профиль, потому что он достаточно емкий, и он займет, описание займет очень много времени. В целом здесь есть возможность... Назначать цифры, можно делать склейку э, тиков, чтобы было э, лучше видно буквенное значение. Особенно на волатильных э, рынках, на волатильных свечах есть э, э, субпериод, то есть каждая буква соответствует 30-минутному периоду, его можно задать, например, 60-минутным, и буквенное значение будут перестраиваться. Тоже в Area, тот же ПОК, то есть точка контроля настраивается. Есть начальный баланс настройки, он показывает первые два периода, диапазон первых двух периодов, для того, чтобы можно было понять, как рынок вообще открылся, начало, начальный диапазон определить. И визуальные различные настройки в этом индикаторе также присутствуют в каждом из блоков. Индикатор <coughs> динамик <coughs> uh, levels- это производная uh, гистограммы uh, горизонтальной, но она uh, скажем так кумулятивная, накапливается в течение, например, дня, можно в течение часа установить, и каждый новый час будет формироваться новый канал, новый ПОК уровень, то есть точка контроля, и вы сможете увидеть перемещение объемов, перемещение зоны стоимости и где, как цена на них реагировала. То есть это, в принципе, неплохие уровни для анализа рынка и торговли как внутри дня, так и на более крупных диапазонах. То есть можно там по неделе выставить дневной и так далее. Ну и также здесь есть визуальные настройки. Последний индикатор в этой группе это максимум Levels. Этот индикатор строит уровни на графике, которые соответствуют максимальному объему, например, текущего дня прошлого дня uh, прошлый день увидите вот, уровень uh, перестроился там, текущая неделя вплоть до контракта то есть вы можете добавить таких индикаторов uh, несколько и установить uh, максимальные уровни uh, предыдущих диапазонов чтобы понимать где цена с большой вероятностью может остановиться как минимум либо отскочить то есть это даст вам Дополнительные уровни в анализе и для принятия торговых решений. Простой индикатор, но может вам помочь в анализе рынка. Следующий блок называется Order Flow, то есть поток сделок, поток ордеров. Вот здесь уже находится индикатор Big Trace, который мы раньше ранее упомянули. То есть он вытягивает сделки из ленты принтов. Можно смотреть дробленные, можно смотреть агрегированные сделки, которые э, совмещаются алгоритмами АТАСА, и есть автофильтр, который автоматически подбирает э, фильтр минимального объема, либо эту галочку можно снять и самостоятельно настроить э, минимальный-максимальный объем. <coughs> можно установить фильтры по времени и искать такие кластера в определенные торговые сессии, Там, например, настроить для азиатской сессии одни фильтры, для европейской сессии другие и так далее. Визуальные настройки различные и опять же есть алерты, то есть можете активировать, получать сигналы в Telegram и на почту. Дом Levels мы чуть позже остановимся на нем. Market Power. И мульти маркет powers это индикаторы, которые позволяют м, видеть динамику м, на подобии кумулятивной дельты, но определенной группы э, сделок. Например, например, вы хотите видеть, что делали э, мелкие сделки, скажем, э, от нуля до двух контрактов. И вы ставите двоечку в максимальном объеме и видите, что эта шкала она показывает рост. То есть вот в этом участке мелкие сделки преобладали в них покупки. То есть это, по сути, та же кумулятивная дельта, но по определенной группе индикатора мульти market powers это тот же Market Power, но более расширенный потому что он имеет не один какой-то фильтр да который вы задали а здесь есть возможность загрузить э, 5 фильтров задать для каждого фильтра свою э, группу э, объемов задать цвет ширину линий и смотреть одновременно видеть на графике что делали например мелкие Ордера, что делали средние ордера, что делали крупные ордера. И таким образом пытаться понять, что делает каждая группа трейдеров. Вот таким образом вы видите, как в динамике, что происходит на графике. Это все индикаторы потока ордеров мы продолжаем есть индикатор ордер flow индикатор сейчас мы лишнее удалим этот индикатор визуализирует сделки ленты принтов прямо на графике то есть это такая шкала которая линия со сделками круглые точечки это мелкие сделки по настройкам индикаторов то есть вы можете здесь в настройках установить фильтр 1 и будете видеть объем каждой сделки и где где она была то есть по сути это визуализация ленты очень удобный индикатор особенно если вы хотите видеть крупные трейды на графике вы можете установить фильтр там например от 20 Убрать галочку «Отображать маленькие объемы» и у вас не будет э, лишних, э, лишних сделок на графике. Вы будете видеть только э, те сделки, которые э, вам интересны. Ну три. Вот. Видите, что эти сделки три и больше контракта. Следующий индикатор у нас идет Speed of Tape, это тоже индикатор анализа скорости ленты принтов. Здесь различные настройки, касающиеся поиска мест, в которых количество тиков, количество покупок, либо количество продаж увеличивалось относительно предыдущих участков. То есть, если вы, например нацелены на поиск мест на графике, где, начинают, где начинаются активные торги, и для вас это, например, сигнал для того, чтобы начинать активно следить за рынком, то это незаменимый индикатор. У нас, кстати, есть на сайте шаблон, мы ссылочку на шаблоны приложим в описании к видео. и там есть настроенный шаблон непосредственно с двумя индикаторами Speed of Tape, призванные искать отдельно всплески активности покупателей, продавцов. И есть описание подробное, что этот шаблон, чем он может помочь, как его настраивать и на самом деле очень интересный индикатор и очень интересный шаблон, который зачастую может показывать предположительные развороты рынка внутри дня он больше полезен для скальперов поэтому те кто торгует внутри дня обязательно обратите внимание на этот индикатор есть спред volume индикатор этот индикатор отображает покупки и продажи в спреде то есть когда идет ну это тоже по сути аналог отображения ленты принтов Здесь не очень хорошо видно из-за цветов, слилось. Сейчас я переключу режим. Вот вы видите 1, 2, 32, 3. Это э, сделки, которые э, проходят э, в спреде. Каждый новый спред э, отображается э, новым блоком с, новыми, с новым количеством сделок. Последний индикатор э, потока ордеров – это… Тейп Паттерн. Здесь тоже очень много различных фильтров для работы со сделками, которые приходят из ленты принтов. Например, тут, здесь можно задать опять же агрегированные либо дробленные сделки, установить галочку. Есть фильтры минимального максимального объема тика. Можно искать э, минимальное-максимальное количество трейдов, объема, также задавать период в миллисекундах и давать понять индикатору, искать э, такие принты внутри э, этого, э, этого временного диапазона, или нет. Здесь тоже тиков в диапазоне, сколько должно быть, чтобы. Э, сигнал показался. То есть достаточно э, богатый настройками э, индикатор. Если вы анализируете ленту принтов, обучаетесь в этом направлении, тоже обратите э, внимание на этот индикатор. В базе знаний есть также инструкции более подробные с обозначением всех э, полей настроек. С ордер Flow мы закончили. У нас есть индикатор DOM Levels. Это индикатор анализа биржевого стакана. Также у нас есть в технических индикаторах. Нужно попросить, попросить разработчиков перенести отсюда индикатор, который называется DOM Power. Это тоже индикатор, касающийся биржевого стакана, и есть также Depth Market, индикатор, который справа отображается в виде такой гистограммки. Сверху лимитные пассивные ордера на продажу, снизу лимитные пассивные ордера на покупку. Я специально заранее загрузил график, чтобы собралась история. биржевая Биржевой стакан, он не подгружает историю изменения лимитных ордеров, поэтому если вы хотите работать с историей, она накапливается, остается на графике, но вам необходимо заранее включить, загрузить на график индикатор, и вы будете накапливать эту историю и видеть, что происходило. Я сейчас вам покажу настройки дом Levels это тоже очень интересный индикатор который переносит уровни биржевого стакана на график вы можете регулировать контраст вы можете регулировать яркость уровней цветовые цветовую гамму тепловой карты да можете выделить отсеять лишние уровне есть фильтр минимальный есть максимальный то есть вы можете задать например здесь от 1 до 1000 сейчас ты то есть на графике будут отображаться в этой цветовой гамме все лимитные ордера которые выставлены были в стакане размером от 1 до 1000 все что свыше тысячи допустим мы сейчас поставим например 20 Оп, 20 нет, 20 мало, давайте поставим 40. Вы видите цвета синие и красные, эти цвета будут соответствовать уровням, в данном случае, более 40 контрактов. Все, что менее 40 от 1 до 40, будут опять же в этой цветовой гамме. То есть можно еще дополнительно регулировать, получать информацию о самых крупных уровнях и здесь есть настройки сохранения истории. Сейчас стоит ограничение баров 500, то есть у меня загружен однотиковый чарт, и история сохраняется всего на 500 тиках. Если я установлю количество тиков больше, то история будет копиться больше. И также вам необходимо, если вы работаете в рамках одного дня, то устанавливать галочку «Сохранить дней один». Если вы, например, копите историю в рамках одной недели, то, соответственно, вам нужно здесь поставить семерочку. И вот сейчас мы посмотрим, как выглядит это все на истории. Вот таким образом вы видите тепловую карту, видите ярким красным цветом очень крупные уровни, лимитные на покупку с большим объемом. А вверху, например, вы видите, что особо не было никаких крупных объемов и рынок сейчас двигается вверх, отталкиваясь от объема. То есть удобный индикатор для анализа рынка. Внизу находится индикатор DOM Power, он показывает отдельно изменение бидов, отдельно изменение асков. И посредине есть желтая линия, это уровень дельты, то есть перевес асков над бедами. или бидов над асками. И вы тоже можете отслеживать, где, в каком участке добавлялись, убирались ордера на покупку на продажу, то есть видеть в динамике но этот индикатор тоже работает только в реальном времени, поэтому вам нужно его заранее загрузить на график чтобы видеть чтобы видеть и накапливать историю так, индикатор депов маркет мы рассмотрели что еще есть интересного из индикаторов объемного анализа? Есть индикаторы, сейчас мы, наверное. Этот график мы закроем. И зайдем в технические индикаторы. Здесь у нас есть так. Дом Пауэр мы уже рассмотрели. Есть uh, Initial Balance. Uh, есть uh, у нас открытый интерес. Есть uh, маржинальные зоны. Ну, это скорее больше технический индикатор. Uh, но uh, тоже достаточно любопытный. Uh, еще здесь есть uh, Достаточно хороший, интересный и мощный индикатор кластерного анализа стекет imbalance. И этот начнем мы с этого индикатора. Обратите внимание, этот индикатор ищет дисбалансы покупателей над продавцами, либо продавцов над покупателями и строит уровни. В данном случае у нас в настройках стоит диапазон в 3 тика. То есть вот imbalance range 3. Если мы поставим четверку, то уже исчезнет уровни, потому что нет подходящих настроек. Вот если мы поставим двоечку, уровней станет больше, но они будут как бы менее сильные, скажем так. И здесь есть настройки объема в имбалансе, есть процентное соотношение, перевеса можно поставить 150 процентов они а 300 и вы получите больше уровней можно поставить 4 тика и перевес 100 например достаточно удобный простой индикатор который показывает вам дисбалансы и строит уровни с добавив его на график вы можете пробежаться по истории и посмотреть где в каких при каких настройках цена реагирует на уровне то есть по сути это для внутридневной торговли для скальперов я считаю очень ценный индикатор initial balance показывает начальный баланс тот который в индикаторе присутствует tpo это про него есть также открытый интерес индикатор он работает только на московской бирже поэтому сейчас мы перейдем например на фьючерс ртс то есть в реальном времени он показывает информацию с фьючерсов московской биржи, только с фьючерсов в настройках здесь особо нет каких то вариантов или фильтров единственное вы можете установить сессионный вид отображения, то есть как открытый интерес в течение сессии уменьшался или увеличивался. Если коротко, открытый интерес это он отображает входят ли или выходят в целом участники из рынка или в рынок. Например, если здесь открытый интерес упал, был минус пять тысяч стал минус шесть тысяч. Это значит, что э, большинство участников, э, совершивших здесь сделки, э, выходили из рынка, чем входили. Если открытый интерес не меняется, то примерно равное количество участников рынка, а точнее сделок, которые они совершают, Часть из них было выходом из рынка, часть из них было входом в рынок. И таким образом вы можете, например, видеть, когда рынок снижается или растет, а открытый интерес падает. Да? То есть для вас это может говорить о том, что рынок растет, но по сути из рынка выходят, они а входят. И в дальнейшем это может повлиять или подсказать вам какие решения торговые принимать или избежать каких-то неправильных входов также есть еще индикатор он называется ui аналайзер это тоже индикатор открытого интереса так я его ага вот он он в Orler Flow находится он отличается тем, что здесь можно отдельно выставить режим покупателей поиска и режим продавцов. Выставив режим покупателя, вы будете видеть, что делали рыночные агрессивные покупатели. Это идея пользователя платформы ОтАЗ Дениса Сотникова. На нашем канале есть вебинар на тему обзора и анализер, поэтому вы сможете посмотреть, найти его, ссылочку мы прикрепим тоже к описанию к этому вебинару, и там будет более подробно объяснено, как настраивать, что означают настройки этого индикатора открытого интереса. Последняя группа индикаторов, у нас технические индикаторы, здесь находятся все самые популярные ну, не все самые популярные, но большинство популярных индикаторов, которые вы могли встречать в различных платформах, наверное в большинстве других платформ, особенно в тех, которых нет возможности анализировать объемы, вот есть, например, аллигатор ADX, ATR и так далее. Здесь около 50 индикаторов, на любой вкус вы можете совмещать Объемный анализ, технический анализ э, при помощи э, индикаторов э, технических и, э, например, индикаторов потока ордеров, э, и пытаться улучшить стратегии, найти более качественные, точные точки входа благодаря э, анализу, Сделок. Если особенно вы привыкли работать на Форексе, в какой-то платформе, в которой, естественно, нет биржевых объемов, но вам хочется улучшить свою стратегию, то для этого также можно анализировать АТАС, сделки биржевые в АТАСе, совмещая с техническими индикаторами. То есть перенести стратегию свою в АТАС не составит проблемы. Вот, в принципе, по обзору индикаторов все. Последнее, что хотелось бы еще сказать. В АТАСе есть возможность совмещения индикаторов. Я покажу на примере. Например, вы добавляете индикатор Volume, и вы хотите видеть скользящую среднюю изменение этих объемов и видеть моменты, когда всплеск объема, например, выходит за рамки среднего значения. Вы добавляете индикатор Volume, переходите в технические индикаторы, ищите Moving Average, например, вот этот вот, также его добавляете на график, и в, в источнике вам необходимо выбрать тот индикатор, на который вы хотите положить эту среднюю скользящую. Например, Volume да, в данном случае. Два раза кликаем, и у нас есть панель вверху. Это панель э, отображения индикатора. В данном случае э, средняя скользящая она установлена на чарт, но нам ее нужно перенести на, на индикатор Volume, поэтому мы выбираем единичку. Потому что Volume у нас находится в этой дополнительной панели. И вы видите как появилась у нас средняя скользящая. Теперь вам осталось задать период, например 100. То есть у вас будет анализироваться 100 последних свечей и отображаться значение среднего среднее значение объема за 100 свечей. И Таким образом, вы будете видеть, что, например, вот этот всплеск объема, он в два раза превышает средний за последние 100 свечей. Вы можете совмещать разные индикаторы, вы заходите в источники, открываете индикаторы, и у вас пошел выбор, в основном это технические индикаторы, но есть индикаторы, например, кумулятивной дельты по разным параметрам. Обратите внимание и поиграйтесь с настройками. Я думаю, вы что-нибудь себе сможете подобрать в этой комбинации. На сегодня все. Тема индикаторов, в принципе, экспресс-обзор, мы сделали, теперь вы знаете, какие есть группы индикаторов, знаете, для чего их можно использовать, какие возможности по настройкам. Поэтому пользуйтесь, внедряйте идеи, смотрите наш канал на YouTube. Очень много разных видео, разделенных на плейлисты, посвященные, например, объемному анализу, кластерному анализу с разными индикаторами, с описанием идей каких-то, которые мы пытались реализовать в этих видео. Также есть шаблоны с настроенными индикаторами, поэтому пользуйтесь, все ссылки оставим в описании. На этом все, всем спасибо, кто был на трансляции, всем хорошего дня, успешных торгов и до новых встреч!